Ну что ж, вот и закончился нас, наш простой сквозной пример учета, и позволю себе заметить, что мы добились довольно неплохих результатов, мы с вами отразили на самом деле все необходимые операции в системе, проанализировали прибыль, это очень неплохо, но давайте задумаемся о том, чего же нам в системе не хватило вот в этот вот пробный забег наш с сквозном простом примере учета на самом деле выявились некоторые потребности в определенном функционале, без которого работать дальше в живой боевой системе было бы крайне затруднительно давайте мы эти потребности сейчас обозначим это конечно же моя личная точка зрения я ни в коем случае ее навязывать никому не хочу, но вот я вот так вот думаю итак Первое, что с моей точки зрения необходимо реализовать. Необходимо реализовать настройку контроля прав пользователей. Я вам напомню, что мы в ряде случаев, в ряде мест испытали на себе некоторые ограничения. Мы не могли двигать даты по некоторым документам. Еще были разные моменты. И на самом деле, конечно же, всегда стоит помнить о том, что кассир это кассир. Кладовщик – это кладовщик, а управляющий – это управляющий. И у разных этих операторов должны быть, конечно же, разные настройки контроля прав. Далее. С моей точки зрения требует гораздо более глубокого понимания механизм ценообразования. Потому что механизм ценообразования, опять же, как я думаю, это одна из наиболее серьезных задач, которые требуют решения при розничной торговле. Я не считаю приемлемым э, установку цен э, номенклатуры вручную в условиях розничной торговли. Вот так вот. И э, еще э, потребность, э, без которой с моей точки зрения дальше работать довольно затруднительно, хотя и можно. Это очень интересная и глубокая тема, это средство обеспечения лояльности покупателей. Что это такое? Это различные скидки, различные маркетинговые акции. Ну вот, на самом деле, я вот эти пункты считаю наиболее важными и требующими глубокого погружения. Поэтому будем снимать видео дальше. До новых встреч!